Привет, меня зовут Евгений. Меня зовут Светлана. Мы живем в Беларуси, в городе Гомеле. Еще 10 месяцев назад мы даже не думали, что наша жизнь кардинально изменится. Мы так же, как и многие, ходили на работу по 8-10 часов в сутки, потом бежали домой, готовили ужин и падали без задних ног. В смысле о том, что завтра снова на работу. Но настал тот момент когда все нам это очень сильно надоело. У нас появилась возможность зарабатывать не по 200 долларов в месяц, а по 850 за неделю и даже по 750 за три дня. И это не предел. И так зарабатываем не только мы, но и многие ребята в нашей команде. Так, кроме этого, компания за хорошо проделанную работу вознаградила нас круизом по Средиземному морю на большом лайнере с посещением таких стран, как Италия, Испания и Мальта. И все это абсолютно бесплатно. За все платит компания. Если в этом видео ты узнал себя, если ты именно тот человек, который готов изменить свою жизнь, убрать из своей жизни кредиты, ипотеки, начать хорошо зарабатывать и путешествовать, то это твой шанс. Для этого тебе нужно всего лишь три вещи. Это мобильный телефон, интернет и стойкое желание взять свою жизнь в свои руки. И если ты целеустремленный, амбициозный и готовый ко всему новому человеку, то мы с удовольствием приглашаем тебя в нашу команду. Для этого нужно нажать на ссылку под этим видео и пройти бесплатное обучение. И если ты готов, то мы с радостью поможем тебе зарабатывать в этом бизнесе, потому что мы знаем, как это сделать. Пока! Пока!